Тьяну Шацких Азбука в загадках Часть первая Море теплое вокруг Мы купались в нем И вдруг Всех друзей Как ветром сдуло К пляжу подплыла Вышел пруд из берегов, Распугав всех рыбаков, В воду прыгнул и плывет, Неуклюжий, Микюр. В сказках он всегда злодей, Нападает на людей, И в козлятах знает толк. Ненасытный серый. Шли птенцы к реке гуськом, Я встречал их босиком, А теперь сижу и злюсь. Ущипнул за пятку,